И здравствуйте, дорогие друзья и зрители моего канала, я в 1 я начинаю прохождение вот этой игры, Демон, л, демон лон, Лонгис, короче Лонгис, короче я играю первый раз в эту игру, так что дорогой зритель, ах да, если под этим роликом, да, берется опять 10 лайков, мы выпускаем манечка в CSGO, вы этого ждали, так что оно уже есть, только ее осталось отмонтировать и выпустить на канал. Так что, дорогой зритель, если вы под этим роликом наберете 10 лайков, я отвечаю вам. Буду продолжать этот контент, как бы в одиночестве, буду пугаться. Так что, дорогой зритель, не серчай, не обижайся, что я могу выйти психануть. Так что... А... Вот. Идиот Идиот а, Ладно Просто я не нажал сюда и надо идти Короче, вот так Здесь я пока закупить ничего не могу Потому что у меня, видите, ноль Так что ладно Давайте, начинаем эту игру Локация загружается Да, я могу обосраться после этого Ну, конечно, дорогой зритель, не серчай Так, она загрузилась, нет? Что-то загружается так долго. Загрузилось все-таки, да. Ну, вот сейчас смотрите. По заданиям. Используйте ваше снаряжение, чтобы определить тип призрака. Выберите его, нажав на клавишу, так, дополнительные задания будут... Разблокированы после того, как все группы выб... выбраны типа призрака. Отвечает на. А, отвечает только недалеко. Ладно, окей, смотрим. Короче, дорогой зритель. Вот это берем. Э -э, что это? Я не знаю. Фонарик. Кстати, что-то так у меня так. Галима так и показывает это все дело. Хотя, все на высоких качественных качествах. А, придурок, наш голосовуху взять. Ладно, не голосовуху а эту возьмем. Будем определять призрака, вот так. Я не знаю, я не играл, сразу говорю, я обосратушки. Я знаю, что я видел, как пацан обосрался. Вот здесь я вот, призрак выскочил. А что, не нажимается здесь? Так. Не знаю, почему она так размыта. Так. Просто смотрим, дорогой зритель. Потому что я здесь ничего не знаю. Типа, эктоплазма какая-то еще должна быть. Такой, дорогой зритель, смотри, хорошенько. Блин, что-то не случились. Смотрите сразу же. Знаете, у меня мурашки по коже кто-то китайскую еду заролал да, э, это туда артефакт мне будет собирать сейчас, смотрите прикол вот здесь как я пройду потом включаем свет потому что рассудок быстро жрет как говорится это как в дорогой зритель сейчас призрак смотри что ты? А? Че ты, а? Че ты? Крост напугала меня вообще реально. Вот я, дорогой зритель, сейчас испугался, честно сказать. У меня мурашки по коже. Я реально испугался, дорогой зритель. Да, тут можно в корпоративе, но в корпоративе, друзья, не будут, потому что. На коем это? Так, ладно. Призрак вы видели, выскочил. Значит, где-то что-то должно быть. Давай mp 5 используем. А. Па, там заблокировано, да? Он меня, кстати, слышит, так что... Смотрите, кресло сдвинется. Чё, не сдвинулось? Ладно. Окей. Слушай, дай нам знак, ты здесь? Слушай, по красоте со мной поговори. А, я не знаю, это не работает так. Слушай, по красоте ты меня наполнишь. О, теперь сейчас запищит, смотрите. Нет? Так интересно, почему. Падла. Очень интересно было. Ничего не реагирует. Даже двери не открывается. плазма какая-нибудь это есть. Лучший, ты здесь? Все увотело? Как в такой хате жить не вот вот реально я в больших хатах вообще боюсь жить реально. Вышли топок? Да. Второй этаж заблокирован, так что как я не активирую, по крайней мере. Ну да, прикольно, да? Ты что, собака сутулая нас. Где это было? Вы, вы это испугались, наверное, да? Я здесь орал, когда первый раз играл. Я вам просто в ролике это все дело покажу. Кости. Отлично. Это плазма хотя бы какая появилась, блин, я не знаю. М. Ясно. МП не реагирует. Призрак, ты тут? Подай мне знак. М? Что? Подвал? Хм. Серьезно, ты в подвале? Эй, сука! Овца тупая. Напугала. Ой, сука, видите, я даже испугался. Вот реально я никогда не боялся такие игры играть. Ну, блин. Ну, слышно, как демон дышит, да? Реагируй давай. Опа, два. Твоя комната здесь? Ясно. Так. Минусовая температура. Отлично. Горь! Понятно, вон там ее комната. Так, первая улика у меня есть, отлично. Так, положим это. Так, вот это, наверное, надо, нужно будет. И разговорный этот. А, ну, давай попробуем пока вот это. Меня, честно сказать, напугать тяжело было, да. Я пока не играл в эту игру, блин. Реально, сейчас обосратушки. Так, дорогой зритель. Так, комнату тут заходим. Ты что? Угу. ты написал даже на телевизор да слушай давай по-дружески а? угу. ладно ну как то плазма есть работает слушай давай подружимся с тобой а нет я ничего не нашел может здесь кухня ну где минусовая значится а... Козел. тикаем он агрится теперь будет короче я понял в чем прикол но он может меня здесь даже на улице убить. Так что, дорогой зритель. Я не знаю, как, как мне теперь это вам объяснять. Так, ну эктоплазмы, как вижу, нет, значит. Как говорится, давай вот это. И вот это возьмем. Может поговорить со мной. Ну-ка, как это называется... Отпечатки рук я не видел. Уровень МП. АМП, может быть. Летчик про празднование, кроме Морф какой-то там. Ну сейчас вот это вот проверять будем. Как бы она должна заговорить. Ну видите, я даже вот говорю, она должна заработать. Йо Варгайт. Hello. Hello. это я не знаю как она работает hello е... а, а... блин как же тебе сказать -то? ты меня слышишь скажи мне что нибудь да я не знаю какой нибудь так ладно это я не знаю опа ты матушки моя ясно заработала как это называется блин отпечатки вот есть на РГС, так. Я не знаю, как это называется. Я не знаю, как это называется. Так, МП. Пчатки рук нет. Рисунок на холосте. А, рисунок. Ведрон батон. А что это круто? Вот это вот, я не знаю, сработало вот это или нет. Так, ладно, рисунок на хо, хо этом. Так, вот это МП. Короче, надо будет определить тип призрак. Сейчас, сколько у меня х этот? 75, нормально. Сейчас мы вот это поставим. Напишет он что-нибудь. Это типа, знаете, как записи в записи Я еще не разобрался в этой игре. Так что, дорогой зритель, не серчай. Оно вот сразу здесь, а вот находится, да? Опа. черт Ты можешь мне чем нибудь объяснить? Страшно мне становится, когда так-то так делаешь. Ты здесь... Ты реально здесь? Ой. Ах ты собака сутулая. Ты здесь? Get out of here now. Я понял, спасибо. <laughs> так, я понял, радиоприемник. Ну типа радиоприемника, да, дорогой зрителя. Да. Так, мм. Так, отпечатки рук это не то. Так, следы эктоплазмы не то э, ЭГС. Короче, я не знаю так. Как следы э, э, эктоплазмы ЭГС. Так, минусовая температура. Ладно. И рисунок на холсте. Что это было? Так, это MP. Нет, не МП, это вот это, значит. Окей, еще один призрак. О, признак. Так, ну отпечатки рук не, вот это и не было. Значит, да, придется МП использовать, дорогой зритель. А, ладно. У меня тут больше ничего нет, но если ролик вам этот понравится, подпишитесь на этот канал, пожалуй. О, подождите, сначала я сейчас проверю. Так, и Это МП? Угу. Погодь. Следы эктоплазмы? Но следы эктоплазмы не видел. Некроморф. Нет. Это вычеркивается. Вот этот вот остается. Отпечатки рук тоже убираются. Рисунок. Тоже отпеч отпечаток. Теперь только осталось отпечатки и МП. Ладно, МП будем использовать, дорогой зритель. Мне кажется, МП. Ч, ч, у меня напугать пытайся? Так, это не нужно мне уже. Так. А где... А где моя лампа? Хм. Опа. 5 МП. Понятно. Вот такой, дорогой зритель, я уже сразу нашел, что это 5 МП. Окей. А, нажимаем кнопочку MP, 5 МП. Вот сюда. Вот этот. Подтвердить. Да. Выбрали тип призрака дополнительное задание. Так, вы будете разблокированы после того, как вас выберет призрак. О, Так. Как я там назвал его? Как, как, как? Ага. Джин. Джин. Выбрали тип призрака подтверждения, так, тип призрака, так. МП, вот это вот. вот. Вот это сюда. Известно, что джины больше а, а, активны чем другие призраки. Когда кто-то находится рядом, становится активность. Да, есть такой Особенности актив... а... Атакующие его. Другие призраки. Слабость. Из-за повышенной активности легкого обнаружения. Ага. МП, минусовая температура и СТГ. Так, ну мы определили, вот он, улики Показали, вот джин, нажали Типа мол, камон, ну улики все, а это все, уже улики пройдены Призрак, нет, это не то я нажал Миссия Правильно определить тип призрака Ну я нажал же Geek. Так, ладно так, гид миссии. Так, ну миссия почему-то не завершилась. Так, получить ответы от призрака через некроморфон. А что такое некроморфон? Я не знаю, некроморфон, что это такое. Сейчас, дорогой зритель, узнаем. Некроморфон, что это такое? Вот это что ли штучка? Ну-ка, давайте подождите. Раскину туда. Вот эта штука? Нет. Некроморп пятьдесят семь стало сутка что-то еще может есть здесь так Следующее, э, так, дополнительное задание, вы можете выполнить задание, так, получив больше вознаграждения есть э, в машине и вернуться в убежище, не выполняя задание. Так, где... сделайте, что это такое, Чет... четкая фотографию призрака, прочитайте пути или записи, так, соберите призрака, сифер сферы так так так а как чё тут я наш нажать должен был да на е это. типа мол вот на задание так так а как выполнить задание типа мол И здесь я не пойму. Так, теперь собрать нам надо будет, да? Это типа вот это нужно мне. Вот. Так, дорогой зритель, я ничего не знаю, что тут собирать надо. Вот эти, наверное. Так, подождите. Вот это мне нафиг не нужно. Ага. Вот сейчас я буду пугаться, по дорогой зритель, сразу говорю. Типа, мол, камон. Смотри, все надо. Ух ты ж. Ты видел, да? Так, она здесь. Ого. О, что это показывает? Вот та-та-та-та-та-та. Бежим-бежим-бежим-бежим. атака. Вы вот, видите это, да? Я до этого места, дорогой зритель, не доходил никогда. Туда что-то показывает. А что там? Сейчас напугает. Что-то ничего не вижу. Она показывает, я не пойму. Так, ладно, не здесь. Угу, пошли. Это подсказка, да идет. Где-то я что-то должен увидеть, Собрать, да? я должен собирать типа вот показывает сюда берем за белыми пойдем поднять сначала просто смотрим потому что мне кажется что это должно быть вот так так под лестницу да она показала под лестницу давай побежали Но я ничего не вижу вообще вот, вот так дорогой зритель Ничего я должен был заметить. Что это вот за белые фигни летают, я не пойму. М -м -м, это мое попытняется разум. Ничего интересного не нашел вообще, вот дорогой зритель, это как? А как мне сделать фотографии призрака? Паямба. Так, ну-ка настройте. Управление. нету фотографирования никакого кнопки интересно дополнительно вы можете выполнить задание что что получить больше в вот, однако или и, и сесть машину и вернуться а так я понял но у меня сейчас в данной ситуации ничего из этого нет ни фотиков никаких этих вот, да, это сюда, наверное, сесть. О, вот как это уходить. Да, вот задание выполнено. Ну, на этом, дорогой зритель, мы закончим. Закончим. В следующей серии. Всем пока и до новых встреч. Ну, я ничего не получил. Да, да, да. Зашибись. Опа, выйти. Ну, понятное дело, что у меня так. Подписывайтесь на мой канал. Следующая встреча в следующей серии. Всем пока.